Всем привет, ребят, С вами Ксения и сегодня у нас будет самый страшный челленджи, Вы просили, вы этого хотели, получаете. Так что не забудьте сначала прибавить лайк, подписаться на канал и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео. Ну мы начинаем. Так, первый крометражка у нас называется Как The Moon. А, The Moon. Moonlight Man, как я понял. Э, с переводит. Так, перевод, перевод, перевод. Это Лунный человек. Лунный человек. Э, я не знаю, что это за крометражка. Сейчас я немножко звуку прибавлю. Ага, все. Так, все, мою мушку тоже видно. Так, Мишка потише уже. Очень громко стало. Так, девушка. Красивая. <смех> <смех> Неприятно, Сип. Знаю, таких бывает очень много. А, и почему она пошла к машине? Может это не я вообще машина, а... Ну ладно, пропускаю момент такой. Ну да, как всегда, мы уродням включение в то время не в том месте. О, их нету. Вообще найс. Nice. Ну, блин, точно они туда не упали. Трактория и то, точно туда бы их не закило. Блять, я остановил на на этом пи. Это как это? 5 даже не за что здесь я хотел то что на нее сказать то что как это ключи могли упасть под нее ну, типа она стоит и ключи падают как они могли упасть под машину По логике ну понятно что она и и, и неприятно тип так подвинить так О, он еще сказал. Все, начинает, начинается, начинается. Блять, он там, он там. Какой он страшный, мерзкий. Ну ничего, ну это было не страшно. Я ни капельки не испугался. А, и фонарик. Стоп, лопалочки. Этот фонарик, она запланет по человеку. А ты не думаешь, что он там это, знаешь, это вот, вот так вот отобьет, и прям делает так хэ, и все, и сожжет. Потому что кто ходит с такими руками, это раз, и это монстр. Как она будет от монстра фонариком избегаться? Я помню, что сейчас, лига... помните, когда мы снимали легоснец, там фонарик прокатывал. Здесь он вообще не прокатывает. Ни при каких условиях. Вообще. Так что глупая на голову. О! И ключи нашлись. Класс! Как надо. Так, давай не будем абора... Дай-ка угадать, что будет. Там кто-то будет, да? Вау! Ёб твою мать. Ну как сказать, он не то что страшный, он какой-то... Ну, 50 чатов он страшный. Так что скажу сразу, что он... Не ну, то супер прям страшный, но классно скажу, прям сделанный. Нас... Зашибись. О, здесь есть вторая еще часть. ⁇ -мо ⁇ Кто хочет... Но Подождите. Пацаны, я, извините, пожалуйста, я не знаю, что случилось, там, короче, на кухне какие-то звуки были непонятные, я не... не знаю, что это было, это какие-то были звуки непонятные, это, я не смогу вам сейчас все толком-то объяснить. Я могу вкратце. Это телевизор, он жужжал сейчас. Это он жужит. Не представляете? Это новый телевизор. Это новый телевизор. Это он себя жужжал так. Я не знаю, что случилось. Телевизор просто начал жужать такими звуками. Я скажу сразу, такое бывало и раньше, но это меня пугает постоянно. Я не знаю, что делать. Я всегда напугаюсь. Мне очень страшно, я говорю, так что, пожалуйста, я говорю, мне очень бывает страшно, телевизор звонит такие звуки, я не знаю откуда, я даже пытался проверить будильник, что это такое, там еще телефон жужало, телефон вырубаю, что-то падает, там ложка еще грохнулась, я такое слышу, прям что-то там грохнулось, плюс с ванной что-то грохнулось, еще непонятно, там мыло что ли, какая-то тряпка, не знаю, просто взяла и грохнулась. на. Просто в обычном месте взяло и грохнусь. Непонятно из чего. Просто так взяло и грохнул. Что за глупости? Мне очень сейчас очень страшно. Я не знаю сейчас продолжать не снимать, я просто. Мне сейчас очень страшно. Ладно, переходим к следующему грамметашке. Мне просто сейчас очень страшно. Мне. После такого мне очень страшно. Ладно, погнали. Я теперь все нормально успокоился. Это теперь следующая, это следующая карометражка, и она называется мама. Я не знаю, что глаза закрываю, мне просто сейчас страшно. Я говорю, вот у меня ножик есть, это вот бабочка. Я говорю, меня всегда опасает кто-то может быть дома, мне страшно, потому что в квартира, у меня дверь закрыта, да, но всегда надо быть осторожности, так что я сейчас положу ножик, все, я уже все, у меня руки вот подняты, так что вот следующая, ну вот. Все, давайте успокаиваем, все. Эта караметражка называется «Мама». А, был фильм 13-го, я вижу, год, там не подсвечивается, там кто видит, не, вы, может, не видите. А, 18, а, 17 -го, -го, 17 -го. А, 18 а, 17-го, 13 18 фильму 18+, и он сделан 13 ну, 13-го года. То есть это какой-то такой старый фильм, а, ему уже должно быть 5 лет, ну, так уже 5 лет ему, и давайте посмотрим. Это караметражка. Это не, не полноценный фильм, это караметражка. Мама. Ничего себе. Ёб твою мать. А она что-то на что ли? Не понял. А, Блять. Господи, реклама. Мама, мама, что-то вернулась что ли? Подожди, подожди, я из этой игры на рекламу ничего не понял. Вот она идет, идет, что-то спотыкается. Я хочу просто перевод вам прочитать. Виктория, вставай. Мы должны скоро уходить. Давай быстрей. Что? Мама уже здесь. Типа, вернулся так и что-то здесь. Дословно перевод. Отлично. У меня вопрос. А зачем рыбку-то брать? Типа рыбку кинуть в маму что ли, вот типа вот такая логика. Ну, а еще еще, ничего не случится. Винтовая лестница такая прям. Звуки прям вообще, не скажу, страшные. Ну, не страшно, то есть они наверное нагнетают атмосферу. Что такое? Виктория! Виктория не а не ты? смотри, иди сюда! Виктория! Виктория. О, здрасте! <связывая> Давай не будем только обниматься, я с такими девушками обнимаюсь. Ёпта. Виктория, открой дверь! Виктория, откроет дверь! Никого нету. Вау! Привет! Красавец! Скажу честно. Так, э, сразу говорю: караметражка была. Не то, что страшная, она была наполовину. Такая вот страшна, страшная, но. Скажу: был всего один скример. все. Так что. Ставим ему примерно 6 баллов. Я так уже. Я уже по баллам считаю. первое нас набрал на 7-8 баллов. Вторая, вот, которая, мама, набрала 6 баллов. Ну, и по оценке SEO, точно там, тут и написано, что она набрала всего. Вы можете видеть, только видеть вот это белое изображение, здесь вот это. Ну, ничего, написано 6.5, так что, плохую оценку у этого мамы. Так что, мы приходим к третьему, как говорится, караметражке. Так, короче, это другая уже караметражка, как вы поняли. Это у нас про этого, кофер, кто это, про сум... Кофер, кофер, кофер. Ты вспомнишь, я вспомню э, сундук. Сундук, что ли, так называется? Кофер. Кофер. Про сундук, что ли, так, привод. Правильный. О! Подожди. Здравствуйте! Помните первую крометражку? Прошу. Наша мадам сюда уже. То есть она была в первой крометражке, сейчас вернулась опять. Ну, типа бабки нужны ж, конечно же. Ну и пошла зарабатывать, продолжать. Как будто кто-то скребется. Так вот, прям скребет-скребется. Вау! Бьется уже. <смех> Бьем за восстание. Вау! А, ага, то есть мы просто уже сели на сундук, и все, да? Это просто весь смысл? Подожди, просто, знаете, давайте так подумаем, по логике, просто, мол, какая-то хуила из комода, то есть из сундука, я так говорю, комод, либо сундук, какая разница, вылез, такая, пытается, такой, хопа вылез, такой, блин, че делать, а давай жопу сяду, может, у меня же не полностью мою жопу тут заберут, ладно, так что я так сяду, посижу на сундуке, продолжаем. Попрыгали, и все прекратилось. Вау Он открылся, она сразу так а, Я скажу Респект, что она сразу же посмотрела По сторонам, то есть, ну знаете А то все смотрит сразу сундук А херня, которая вылезла из сундука Она может быть сзади, она смотрела все части Ну то есть зона, она посмотрела Так что она молодец Что ж, нереально сейчас стало тоже интересно Какой-то очень глубокий сундук. О, молодец. И что будет? Mm. No. Uh, по звукам... 300-400 метров, сказал бы. Чего? Там кто-то... Я не могу понять по звукам что там. А, там какой-то жужжет внизу. Вау! Просто так. Вау, вау, ёб твою мать! О богу, что он никак в этом... О, блин, меня прям напугало, что он как это застрял такой... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. По стеночке попал, поползать так это... Сердешка моё точно так столько не выдержит. Ну что ж, эта караментрашка набрала у нас уже точно... Э, 8 из 10, ну даже 9, я бы сказал. Потому что это страшно, это... Тут и умные моменты есть, типа она посмотрела по сторонам. Она и села на сундук. Ну хотя, я немножко скажу, что то не точно. То есть она глупо это сделала. Но все же, это тоже была умная идея. Так что ставим 9 и 10. Ну что, мои друзья, мы подводим итог. И я скажу, что было сегодня страшно. Серьезно, я говорю, э, не от лица а то, что было вон там то, что там вот было, что там, блин, пальчик мол, да. Вот там, где телевизор орал, телефон, мыло, это просто какое-то было недоразумение, это просто какое-то, не знаю, что такое случилось. Так что, ладно. И по поводу того, что я боюсь, да, я очень боюсь э, находиться, ну, как сказать, не находиться, а когда ты находишься один, ты всегда придумываешь какие-то такие вот торшилки. Я вот сейчас думал, снять, тогда челлендж я такой думал, тоже поорать. И, как говорится, это сработало. Ну что ж, с вами как-то был Тимур Лайпс. Ставьте лайки вверх. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на мои видео. И, короче, всем пока. А, подожди, западаю. Если ты хочешь еще таких страшных челленджев, то точно поставь лайк и напиши комментарий, какие ты хочешь, кроме Так что, всем удачи и пока-пока.